об этом сообщила начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генпрокуратуры Марина Попова. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах. Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят, заявил он. Председатель цейн Беларуси Лидия Ермошина заявила, что интернет-платформа «Голос» для электронного голосования — преступный проект, направленный на организацию массовых беспорядков. «Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки», — сказала Ермошина в видеообращении. Она назвала данную платформу политической аферой, организаторы которой, по сути, пытаются создать теневой Центризбирком. Накануне Генпрокуратура Беларуси заявила, что онлайн-платформы «Голос» и «Забр». Ин, направленные на альтернативный подсчет голосов на выборах президента республики, не имеют аккредитации для сбора и интерпретации соответствующей социологической информации. При установлении фактов проведения гражданами или наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения их могут привлечь к административной ответственности по статье 9 дробь 28 КАП Республики.